Против ветра он долетает. Вот я спокойно на три километра uh -huh. летал по ветру, если, а против ветра вот такая фигня. Ну смотри, туда нам лететь сейчас конечно, не уверяем, если единственное что отъехать вон туда, подальше, и потом уже лететь туда, в сторону Невы. Ну чтобы было перед нами километр если он не лететь. Пробуем сейчас опять туда. На 80, да, горишь, подняться? Да, поменьше, да, потому что лишь на 100, там, с лишним. Ветер все посильнее но... Можно и на 60, давай на 60. Полетим, деревья там. Вот здесь, да, недалеко там деревья. У меня они там начинаются где-то на 400 метров. Окей. Деревья поэтому я там обычно выше пытаюсь подняться <свят> не, не, они не высоко 60, он, у него такая борода, что если, он, например, связь пропала мы летим, пропадает связь ну, хр, у -у -у. Да? и у него в этот момент срабатывает автовозврат по низкому питанию он на 60 будет опускаться метр неважно какая там стоит он начинает опускаться на 60 я раз обалдел, вроде лечу 120 хорошо пропадает связь потом что-то долго не появляется в итоге связь когда восстановилась смотрю он прям низко низко на деревьями летит мне даже показалось что он снижается в этом а. <свист> То есть он на 60 падает ну а да мне писали вчера тоже хотели спросить можно это отредактировать не знаю по идее можно наверно ковырять еще все просят чтобы на f11 отредактировать но ну, что я мне просто его нету, как бы тестировать неудобно. То есть сначала надо сделать, отправить приложение там у кого есть, они тестируют обратно, говорят нихуя не работает, я говорю, окей. <laughs> было бы у, себя, у меня, бы, конечно, было бы сразу удобно, можно, можно было дома просто пробовать. Так, ну, вроде подвес пока чуть более, более-менее нормально. А скорость... А, господи, сбросилось на строки. Mm -hmm. Я думаю, что так медленно. Ну, что он там летит? Ну, все равно, он больше 6,5 не хочет. Ну, видимо, нет, все ветер, да, все-таки стоит да. Так ветра-то и нет практически, да? Да, при этом да, не ощущается. Вчера был намного сильнее ветер, я летел при тех же там, ну, от 5 метров примерно. Хотя mm -hmm. было намного сильнее ветер. Странно. Но Хорошо, что то сделаем. Давай, трещь. какая батарея-псекретная? Сейчас мы тоже подогреем, мы туда уедем в конец лишлагбаум, мы полетим за ними в НИУ. В ту сторону, да? Да. Но у нас километр здесь будет перед нами, что если он не будет ротать. Прогуляться. Ну и все равно, дальше трех с половиной мы лететь не будем, потому что это уже не вернет уже сто процентов. Интересно будет бегать. Ну думаю, да. Трес половина прилететь. Ну у меня аж вот так согрезано. Uh -huh прям как бабушки все делают ну, схема рабочая на самом деле мне иногда она помогает чуть дольше батарейки следующие живут к сожалению мы не в бразилии так, это, это в принципе, ну, думаю, да, да. Скорость что-то еще меньше стало вообще ага. сколько тысячи а что там чуть-чуть ну, пропал сигнал ну, все начал пропадать по-моему чуть подняться полился пульс Поймал. Все. Полетим дальше. Интересно, почему он так рано пропадает. Тем более сейчас примерно так летим, вообще ничего не мешает. Что лагает картинка, да. Но таком... ну, не знаю что такое, ветра нет, угу. ничего нет, все идеальные условия, вообще. ни тумана никакого вообще не прям впервые по моему погода такая Давай. походу опять задержка как-то, опять отвалился Завернем его. Везбрать домой. Ладно, давай давай, давай с, с моего телефона. Uh -huh. Мне бы... ну, может, реально, что у меня сегодня телефон не хочет. Сейчас туда туда едем и в телефон uh -huh. сразу влетим. Точно. Ну, назад идеально. Ну, антенки лучше стали. Впереди же стоят. вертеться. Он ну, стоит подвес. Слушай, ну я на нем без як, без всяких, ну, 2400 вот, э, вот так угу, Ну вот, я да, видел. 2400, а с ними на три вот туда, в ту сторону, что провели, летел там вообще отлично было, никаких проблем, 3 километра, все связь была нормальная. Очень странно. Да Как-то да. на танках сэкономили. Что же там на коленках собирает, наверное. Давай. Один удачно соберут, один нет. Сейчас яги поставим на Давай. Телефон. обратно ну да 11 5 ну, 10 11 плюс минус хотя вот сейчас начал снижаться скорость почему -то. 8 уже хотя еще ему пол плохая аэродинамика, когда камера в сторону. И вот невозможно его ламно что-то снять, вот эти рывки вот эти. Не, я вчера, кстати, тренировался, немножко пытался, вот прям вот как-то микроскопически нажимать, иногда вроде получается, а потом резко, он все равно влево или вправо. Сейчас, когда подвес был менее адекватно перезагрузили. мясо зацепим какой <решит> Так раз упал он скресен быстрее упадет наверное. Да сколько там чайка наверное? больше наверное, килограмм. разбегайтесь с кожаной чай я сажусь а это что полкило Кстати, на полностью завернутых антеннах улетел на 400 метрах один раз забыл их, развернул. Mm -hmm. Это почти сам раз был, тоже стоял что-то. Смотрю на 400 прям. Ну так сложно. Да-да-да, сложно были. Твои уже развернул, вроде нормально начну. Но... Нам уже батарейка успела сесть. Один метр на пенсию все можно.